Это была третья клиентка, которую посоветовала та мама. Ученик которой, занимаясь со мной, набрал 0 баллов. Делаем упражнение. Итак, коллега, привет! Ты, как обычно, на канале Деньги в лепестительстве. Меня зовут Илья Яркость. Это видео с очень-очень недолгой прелюдией. Очень все просто. 10, ну, окей, 15 минут назад, мне на телефон поступил звонок от э, человека, которого, я не знаю, там, силуэт был женский. Я взял телефон, и это оказалась э, женщина, это мама. Мама какого-то парня. Она быстренько сказала, что вот, парень в 11 классе, нам дали ваш телефон, э, нам нужен репетитор. Вот, в общем-то, и все, я такой. Стоп, стоп, стоп. Ну, она, естественно, представилась. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Я так не могу. Чтобы мне понять, хочу я с вами заниматься, могу ли я с вами заниматься, и возможно ли, нужно, наверное, мне э, ситуацию понять и услышать более как-то конкретно. Да, для этого... А что, если я вам минут через 10-15 позвоню, нормально будет? Мои занятия стоят бешеных денег. Просто бешеных. Ну сколько это бешеных? Она такая, да-да-да, хорошо. И сразу при этом я вот помню, когда она стал звонить, сразу как-то извиняться за то, что вот, я не стала писать, потому что это долго там зв... Конечно, звонить. Все правильно. Ну, то есть она вот звонила, и при этом сразу звонила не на телефон, а по WhatsApp. Ну как бы да, вот тоже в последнее время вот с клиентами часто у меня так происходит, что именно звонки в WhatsApp. Это так чисто имей в виду, даже не знаю для чего это говорю. И вот мы с ней договорились, парень в 11 классе, и сейчас мы будем говорить. Значит, какая ситуация у меня в голове? У меня, наверное, либо забито полностью время, либо можно найти. Но, типа, это проблематично. Поэтому я сейчас цену свою... Не, не, не обязательно говорю, что, типа, вот обязательно подниму, но если все будет идти к тому, что мне интересно с этим парнем заниматься, то, наверное, я ее повышу. Может быть, я вполне возможно, что этот разговор закончится ничем, потому что, ну, типа, я сейчас в таком, как бы, ну, как уже сказал, у меня время либо забито, либо, ну, вот чуть-чуть могу прям выделить, но, то есть времени мало, и я ничего не потеряю, если практически ничего не потеряю, если откажусь от этого ученика как бы заочно, да, но опять же сейчас посмотрим, как пойдет разговор, что будет говорить мало, потому что, блин, 11 класс это совсем нифига не просто. Если что-то где-то непонятно то ученику, если он где-то правофлил в 7 классе, ну, это, это, хорошего не будет, объяснять нужно долго, он будет не понимать, ну, скорее всего, да, и так далее. Поэтому сейчас мне будет интересен настроить парня, как видит, по крайней мере, эта мама, какие у него оценки, было ли пробная ЕГЭ, насколько это пробное ЕГЭ, короче, все вопросы ты сейчас услышишь, это, обязательно, если ты хочешь тоже работать репетитором, получать за это, какие-то деньги, то имей в виду, что первый разговор это крайне важная вещь, то есть, например, если ты, у тебя занятие стоит 2000 5500 рублей и ты этих занятий делаешь 2, то есть в неделю у тебя получается 10, э, сам я 10, э, еще математику преподаю, у тебя получается 5000, вот таких по 5000 ты 20 недель проводишь, 20 недель это 100 тысяч рублей, да, и вот этот разговор как минимум 30% наверное успеха, то есть, грубо говоря, если он пройдет хорошо, вот 30 тысяч можешь отдать в пользу вот этого звонка, если он пройдет плохо, то мы, получается, оказываемся ни с чем, и тем более там я видел комментарий, в, в, ну, в комментарии вот на моем канале деньги репетиторстве, что вот иногда срывались ученики, срывались клиенты прямо с первого звонка, чтобы таких проблем не было. Слушай внимательно, если тебе еще хочется полный мануал разговора и вообще вот эту всю информацию про репетиторство, у меня есть два инфокурса для новичков репетиторов за 888 рублей, где есть мануал pdf туториал, шаблон, как общаться с клиентами на первом занятии и для опытных репетиторов, тоже есть инфокурс. Там есть два полных разговора моих, таких же, как вот этот, два полных разговора с клиентами есть вот в этом втором тренинге для опытных мастодонтов-репетиторов. Поэтому мы, во-первых, рас... я в смысле, да, расслабляемся, чувствуем себя спокойно. Коллега, если ты, например, репетитор, надеюсь, что у тебя либо сейчас такое состояние, либо ты придешь в таком состоянии, что тебе, в общем-то, ну, ну, пофигу, как пройдет этот разговор. Если клиент появится, ну, хорошо, будем работать, зарабатывать деньги. Если клиент не появится, вот этот вот, как-то сорвется, или мы его скинем, э, ну, в хорошем смысле, да, то... Ну, в смысле, в хорошем смысле скинем. Э, то как-то, ну, то тоже не, ничего страшного. Вот у меня примерно такая ситуация. Мы расслабляемся, расслабляем все свои бульчанские, делаем упражнения... И все, и звоним клиенту. И еще один момент мне сказал, что сейчас я буду также звонить по WhatsApp, по громкой связи. Если вдруг, мало ли, что-то пойдет не так, придется подключить наушники. Будем решать проблемы по мере их поступления. Наушники уже заготовленные. Нужна ручка, вот, вот, ручка. Есть блокнотик. Ученик живет достаточно далеко, ездить к нему не хочу. Это в пользу того, что, скорее всего, этот разговор закончился закончится ничем для меня. Поехали! Позвонить! Клиента зовут... Ответа! Пока нет. Так, меня видно вообще, да? Нормально? Вот, вот так вот нормально будет Ответа пока нет, это значит, что мы, это ты. Я ждем несколько секунд, пока э, клиентка услышал, что да, ей звонили, увидит, что, ох, это звонил репетитор Илья, и сейчас, э, наверное, будет перезвон. Э, обязательно стоит отметить, коллега, я не знаю, когда это видео выйдет, но либо, либо до этого видео, либо после этого видео выйдет обязательно видео, про котором я расскажу магическую вещь. Очень удивительно для меня... А может быть сейчас рассказать? Что это мне, что это мне это на следующее видео? Давай сейчас расскажу. Короче, когда-то у меня было видео как, Секрет успеха репетитора, да, и вот, ну, это было видео тогда, когда два года было сделано, когда я был э, менее горячий, чем сейчас. Я сейчас э, молодой, максимально горячий. Вот и э, э, И в общем, тогда я там что-то наговорил, но, наверное. Чем больше я этим занимаюсь, тем больше я понимаю, что одно из супер важных составляющих репетитора, и почему я постоянно говорил, что репетитор это не тот, кто супер умный, не преподаватель какого-нибудь вуза, обязательно, чтобы у него там было 50 Нобелевских премий по математике и куча олимпиад за спиной. Нет, это в первую очередь человек. Это доказалось, вот прям много-много клиентов это доказали. К чему я это говорю? Это я к тому, что даже видишь, в первую очередь, какой ты человек, и я даже больше скажу, наверное, как ты общаешься с клиентами, именно с родителями, то есть в основном же они тебе деньги дают, они тебе платят за твою работу, да, то есть если ты... Uh, просто, как сказать, эмпатичный, не симпатичный, да, получается, а эмпатичный тебя, uh, не то, что ты там, там Жанна Дарк, да, за тобой хочется идти, просто с тобой ты адекватный или адекватная, и uh, общаешься uh, именно вот с клиентами. Я, я не, не хочется говорить, что ты, типа, можешь себя продать или не продать, просто ты такой вот хороший по себе. А, и, и клиенты иногда о, вспоминают, о, ты еще и математику придвоешь. о, красота какая, а как, кстати, там у нас дела по математике, Илья. Это пример просто расскажу, он, наверное, очень сильно такой показательный будет. В общем, вот, вот эта клиентка, почему я просто вспомнил, да, про всю эту историю, вот эта клиентка, она, когда позвонила мне, она почему-то сказала, кто ей дал мой номер. В общем-то, мне никогда не важно было, кто по сарафанке ко мне приходит. Да, вот это вот, по, по сарафанке. Никогда не было интересно, кто дал мой номер. Ну, реально, я никогда не спрашивал. Просто мне иногда вот, когда-то я получил вопрос, типа, Илья, а мне вот дали, мне вот позвонил человек, которому дал номер какой-то клиент. Вот мне, вот этого клиента, который дал номер вот этому, чтобы мне позвонили, мне нужно благодарить? А, типа, за что? За, за, за что благодарить? Ну, типа, если благодарить, это тогда будет как-то вот сильно некрасиво, мне кажется, выглядеть. Типа, ты, наверное, тебя рекомендуют за то, что ты ты, в первую очередь, классный специалист, хороший э, репетитор, которого хочется рекомендовать. Благодари себя, в первую очередь, за то, что ты такой молодец. Развивайся там, всяких там, любовь, отношения, там, туда-сюда, семья, финансы и так далее. Себя, в первую очередь, бл благодарить э, нужно. Вот. И, э, да к, к чему я говорю? Короче, была у меня однажды клиентка э, с... И, и был мальчишка, мальчишка был очень непростой, специфический, он вообще крайне отрицал, отрицал, он отрицал письмо. Он не писал практически, ну, то есть я приходил, говорю, ну, давай, бери ручку-тетрадку, он клал ручку-тетрадку, в конце занятия, ну, не всех, ну, многих, давай, так скажем, это... Тетрадка, ну там, э, листочки были пусты, он вообще ничего не писал. То есть там, э, ты, ты сильно сейчас не оришь, что типа, ва, ва, что ты вообще отстойный, что то не мог сделать, что Нет, там было типа, знаешь, либо он пишет, о, ли, либо он решает и думает, либо он пишет. Либо он вообще, типа, просто ручку берет и так смотрит в сторону, ну... Нет, это был, не, не подумай, что это прям плохой ученик, но он просто вот специфический. Э, к нему нужен был какой-то свой подход. Этот подход там из занятия к занятию я все пытался найти, какие-то там штуки придумывал там в стиле там, а вот мы будем вот это решать задание или вот это, ну типа выбор без выбора, да, знаешь. Э, или, ну короче, разные лазейки там, какие-то там, не знаю, плюшки ему, а вот давай мы сейчас вот эту задачу решим, которая, ну там, которая ему естественно не нравилась. А потом я тебе логическую задачу дам. Очень парень любил логические задачи, чтобы было вот можно было послушать задачу вот так вот сесть в позу Ломоносова или вот так вот да вот так. И начать думать Так, типа, да, ага, это вот так Ну, да, действительно, в его пользу скажу Что многие вот эти логические Задачки у него получались, но ну, Рука, мозг, это же все время Нужно тренировать, да, вот эту связь руки и мозга И устно, ну, постоянно Невозможно было, то есть я прям вот Старался как, как мог вообще то есть И поэтому, в общем-то, не очень Шло именно задачи школьные То есть логические задачи у него там, да, там Кайфовались, все, получались Делались, но вот именно а школьные задачи, вот у них часто были проблемы, то есть мы там только прошли тему, он там что-то вот мне удалось, чтобы он что-то там написал, вроде понял, но потом опять какие-то проблемы и туда-сюда, потом внезапно я узнал, что там за пару месяцев, что этот парень будет будет пытаться поступить в другую школу, естественно, это поступление будет связано непосредственно с письмом какой-то входной контроль, ну не входной контроль, а вот вступительных этих экзаменов, и я такой, оба-на! Не понял, на об этом я узнаю только сейчас. Ну ладно, осталось пару месяцев, что ж, будем готовиться. Готовились. При этом еще это усугублялось тем, что, во-первых, он не очень любил писать это раз, во-вторых, мы занимались всего лишь один раз в, э, в неделю. И в итоге два месяца. Вот прям вот-вот реально, вот, поверьте на слово, просто дошу отдам! Пытались. Я, ну, я со стороны, наверное, своей, ну, Прям, наверное, очень много сил отдавал, там, пытался как-то готовиться туда-сюда, и тесты и, и этого года скачал, и из этой школы, и вот из этой школы, и так, и сяк, и вот эти вот тренировали свойства, и вот эти законы математические, но э, вроде как-то шло, значит, э, наступил тот момент, когда он будет... Э, Писать экзамен, ну и вот, и да, и при этом и деньги получал, все это, ну, такие, ну, средние деньги были, то есть это не маленькие деньги были от этого ученика, ну и вот в итоге писал он экзамен, и мне мама его пишет, что да, Илья, вот вот мой ребенок набрал 0 баллов, 0 Баллов. 0. Это история вины еще, знаешь, иногда в комментариях спрашивают, а вот, вот я там хожу, деньги получаю, а вдруг что-то произойдет, вдруг он двойку получит туда-сюда. Ну вот, смотри, я не то что домашку, а вступительную, э, вступительный экзамен в школу, котором он вроде как хотел, он, он написал на 0 баллов. Вообще он ничего не сделал, все, а все, что если и сделал, то все неправильно. Не знаю, может быть, действительно в этом есть моя вина, я не знаю, сколько сколько процентов моей вины, да, я не могу просто взять и сказать, что вот он полностью виноват. По-любому, где-то есть и мой косяк, но, блин, вот это все отрицалого письма, оно прям вот, вот, пожалуйста, вот... То есть, как потом ситуация обстояла, то есть, вот 0 баллов, я с ума сошел. Потому что вот мне пишет клиент, который платит мне деньги, я такой, типа, и, и что? Она такая, ну давайте вот, вот давайте уж, ладно уж, проведем еще одно занятие, там это, вы приходите вот на одно занятие, я тут думал, мне либо башку просто снесут, либо порежут меня, ну, либо денег попросят обратно за занятие. Ну и что ты думаешь, я пришел, а, и мы стали просто решать вот тот экзамен, который у него был вступительный. То есть они взяли вот эту бумажку с заданиями и просто вот все занятие мы сидели, вот я, вот этот парень и рядом мама сидела, пару раз она вставала и выходила куда-то на там буквально 5-10 минут, но основное время занятия вот мы сидели и решали вот эту контрольную. И в общем-то парень-то это... Реально-то мог решить. Я, не, не, я бы не сказал, что все задания он не, не знал, как решать. Некоторые знал, в некоторых именно ошибся-то из-за чего? Из-за того, что не натренирована рука. Ну реально, просто я бы не, не назвал это невнимательностью, просто не натренированность. Ну типа там где-то X упустил, где-то это упустил. Потому что в основном жалость то в башке, а не вот на письме. Ну вот и все, и пожалуйста, вот он и результат. Потом э, занятие прошло, мне опять дали за это деньги, ты не подумай, все, это... Тоже занятия оплатили, и в конце мама спросила: Илья: А это, ну вы-то как считаете, что делать-то? Я говорю: Ну, надо так делать так, чтобы он писал. И все, только так, и только так, ну как, без труда не вытащишь и рыбку из труда, если парень, конечно, не, не очень любит, но ну, это, конечно, прекрасно, но ну, есть такое слово, надо, вот просто надо, и все. О а чем я всю эту историю говорил, причем она вот, вот к этой моей, к тому, что потом у меня какие-то были клиенты, какие-то новые, какие-то там вот все вот это вот менялось, появлялось, потом я узнал, что вот эта, вот эта женщина, которая мне сейчас звонила, и говорила, Илья, нам вас посоветовали. Это была третья клиентка, которую посоветовала та мама, ученик которой, занимаясь со мной, набрал 0 баллов. И тут, знаешь, тут вопрос, а она бы меня советовала, если бы я был бы ей неприятен. Нет, наверное, нет. А посоветовала ли она бы меня, если бы она поменяла, что, если бы она понимала, что я отвратительный именно репетитор с точки зрения знаний? Ну, тоже, наверное, никому не рекомендовала, ведь это ее друзья, может быть, коллеги, да, и всякое такое. Может быть, действительно все дело в том, в той, в том какая ты личность, как ты общаешься с клиентом, насколько клиенты понимают, как ты работаешь, какие есть продвижения, какие есть результаты, какая правда, на самом деле. А я ведь там не, не раз после занятий говорил, что, ну, вот сегодня мы вот делали вот это, вот это. Вот тут получилось, а вот тут не получилось. Сегодня. Иногда там плясали всем, всем домом, когда я говорил, что сегодня мы исписали аж целых две страницы, два листа. Ага, благодарность была невероятная, то есть, ну, по сути, написать две всего лишь листа на занятии полтора часа, ну, это, в общем-то, не, не мега результат, не рекорд, можно и больше писать, но для того парня, да, это было круто, ну, сразу говорю, старался, вот старался! И вот, ну, видимо, да, общение, результаты, чтобы клиент полностью понимал, прозрачно понимал обстановку тебя, взаимодействий Твоих с учеником, да, это необходимо. То есть, в первую очередь, да, как ты ведешь себя с клиентом, как видит тебя клиент, как чувствует тебя клиент. Вот это, наверное, супер-пупер важный момент. То есть, я был просто в шоке, когда чисто между делом, притом потом узнал, что вот, вот, вот, вот, вот те, с, с кем я занимаюсь, кто платит мне достаточно большие деньги, вот их порекомендовала именно вот эта вот женщина. Бери на заметку, бери на заметку, что... Если ты занимаешься и не очень все хорошо, как кажется тебе, это не значит, что все плохо на самом деле. Вообще не значит. Пытаемся, ну, раз нам не перезванивают, пытаемся перезвонить еще раз. Не проблема. Ну, раз сейчас, может быть, трубку не возьмут, то тогда, наверное, уже как-нибудь завтра. Да? Звоним! a lot.